Привет, сегодня я расскажу о последних событиях в сообществе криптовалюты призм. Я некоторое время отсутствовал в интернет пространстве, хотя не так. Я не сидел в чатах, где изо дня в день мусолят одно и то же, а просто чилил, как сейчас модно говорить у молодежи и всяких там рэперов. И вот по возвращении я взялся перерабатывать весь тот материал, что накопился, и отобрал действительно важные и интересные новости, на мой взгляд. Начну дайджест с поста, который опубликован в телеграм-канале разработчиков поскольку не все из вас на него подписаны, а у многих даже и телеграм не установлен, что очень зря, ну да ладно. Адрес на канал разработчиков ты найдешь в описании, как и остальные полезные ссылки из этого выпуска. Официальный канал криптовалюты PRISM предупреждает нас, что в сети Smart Chain Binance появился токен PRISM, который не имеет никакого отношения к оригинальному проекту криптовалюты и создан мошенниками с целью наживиться на неопытных пользователях. Также официальный Призм заявляет, что в случае добавления токена на бирже они будут отстаивать свои права через суд и это 100 процентов даст положительный результат так как с бумагами у призм все в порядке вы знаете в отличие от огромного количества криптовалют призм как раз зарегистрировано российской федерации следующее на что рекомендую в таких случаях коллеги обращать ваше внимание это наличие или отсутствие разрешительной документации по 259 закону или любому другому закону, у призмы это тоже есть. Вот что самое интересное, в связи с регистрацией я вам только что называл. Из технической юридической составляющей вроде все так неплохо, и может быть это криптовыстрелит. А крупным биржам по типу банана репутационные скандалы не нужны. Поскольку львиная доля сообщества это жители страны СНГ и хлява является частью нашего генетического кода, у меня для вас отличная новость. Кооператив Эко Развитие Плюс объявила о старте лотереи, где вы всего лишь за 1000 призм, что по текущему курсу сущие копейки. К слову, у меня даже в аирдропе от команды продвижения призм набежало больше 100 монет. А это внимание совсем бесплатно. Так вот, пожертвовав 1000 монет, ты принимаешь участие в розыгрыше 10 соток земли, немного тавтологии, на земле а 90% сборов отправится в фонд развития призм, о котором я говорил в прошлых выпусках. В общем, комбо. Ты станешь не только претендентом на клочок земли, но и поучаствуешь в продвижении криптовалюты, что при удачном развитии событий приведет ее к повышению курса. Все материалы, касающиеся этой затеи, ты знаешь где. Где? Где ссылка? Да вот она в описании, бабуль! Господи. Также на ресурсе разработчиков был пост о так называемом паратаксе. Хотя в одном из радиоэфиров я слышал просьбу от Майорова, где он просил не называть усложнения добычи паратаксом. Возможно, по причине того, что в вайтпепер такого определения попросту не существует, Ну да ладно. Все, что стоит уяснить с поста, это огромный плюс в установке ноды. А именно, плюс 50% генерации новых монет по сравнению с кошельками, на которых ноды нет. Не перестают меня удивлять новые идеи энтузиаст. Например, создающие базу контактов. Если вдруг чебурнет заработает, и мы утратим доступ ко всем мессенджерам, то выход есть. Можно будет юзать сеть призм для общения. Я скептически отношусь к такой базе, и не думаю, что отправлю туда свои данные, но идея вполне здравая. Тем более, если у вас установлена нода, то вы уже давно в курсе данного функционала. Ведь кнопку контакты трудно не заметить. Устанавливаете ноду, вносите в контакты нужные кошельки, в общем все как в телефоне. На момент записи этого ролика руководитель группы разработчиков не дал мне пояснений по поводу конфиденциальности при использовании такого функционала и его защищенности. Поэтому принимать решение только себе. Теперь обращение к активной части сообщества. Вы можете помочь с наполнением энциклопедии о криптовалюте PRISM, где будет собрана вообще вся информация о монете, что в дальнейшем облегчит ознакомление новых пользователей с технологией PRISM. А я буду следить за созданием мануала, и как только он будет готов, непременно об этом сообщу. Ну и куда же без очередных сборов. Хотя тут ситуация вполне нормальная, поскольку любая работа должна быть оплачена. Роман, конечно же, мог бы публиковать информацию на безвозмездной основе, ведь благодаря призм он набрал в свой чат людей под предлогом объединения и продвижения проекта. А потом общий чат призм был переименован, а Картавцев начал водить неопытных пользователей по всяким скамам, где люди теряли деньги. Но, видимо, не судьба. Призывать к совестливости человека, который навряд ли понимает, значение этого слова речь идет о полноценной статистике по блокчейну призм роман действительно красиво выполняет данную функцию и предоставляет расширенную статистику которая наверняка нужна для аналитики и записи в историю проекта так что можете задонатить уже имеющемуся специалисту а можете и предложить свою кандидатуру например в действительно общем чате комьюнити призм где активно обсуждаются идеи сообщества и я на 90 процентов уверен что он в дальнейшем мне переименуется и не будет тянуть людей во всякие блудники. К слову есть и другой источник ежесуточной статистики. Да, она не такая обширная, зато бесплатная и ждет вашего лайка на Яндекс .Дзене. командой на которую стоит равняться лидером я считаю объединение продвижения призм они и радио запустили и монеты раздают а тут на тебе и офис открыли В какой стране он находится я вам точно не скажу а вот город и точно адрес прямо сейчас на экране это очень хорошая новость поскольку владислав волконский официально является учредителем проекта призм и теперь любой может записаться на прием к представителю криптовалюты если досмотрел ролик до конца и хочешь помочь в его продвижении то ставь лайк и напиши комментарий по теме выпуска. А если ты хочешь поддержать меня финансово, можешь сделать это любым удобным способом из описания. Моя проверка на предмет соответствия пирамиде, а эти критерии все выпущены центральным банком и э, 11 серий я на этот счет снял и к моменту выпуска этого ролика вы, наверное, эти, по крайней мере, половина из этих серий, наверное, будут выложены. Э, призм не является, коллеги, пирамидой, это я вам совершенно точно говорю. И я не знаю, я, честно говоря, там, я, когда я открыл список из 1820 организаций, которые ЦБ отнес к финансовым пирамидам, ну, ну, там устанешь его читать. Я призм там не видел. Может, он там есть, но я его там не видел. Но даже если призм там есть, мое мнение, моя оценка, юридическая оценка,